Добрый день, спортсмены! Прекрасного вам дня и отличного настроения! В эфире с вами я, дядя Паша, онлайн-спортзал Декатлон. Сегодня мы с вами проведем очередную круговую силовую тренировку для того, чтобы держать наши мышцы в тонусе. Проработаем полностью сверху донизу свое тело свои мышцы, свой организм для сегодняшней тренировки. Нам с вами понадобятся следующие вещи – полотенчика, бутылочка воды, стул, нам сегодня послужит опорой. У меня некоторые упражнения – стул будет заменять шведская стенка. А также какое-то дополнительное отягощение. У меня это баклажки с водой. У вас это могут быть гири, гантели, любое оборудование, пакеты с гречкой, все что угодно. Если отсутствует, то это все можно заказать онлайн в магазине Декатлон. Ну, я надеюсь, что у вас уже во второй неделе карантина полный набор для фитнеса домашнего присутствует. И прежде чем мы с вами начнем силовую тренировку, по традиции выполним 10-минутную суставную гимнастику. Встали ручки на пояс, ширина плеч, круговые движения головы в правую сторону. Два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Десять в левую. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вперед, назад. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь, девять, десять. Влево-вправо. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Лоси. Хорошо. Немножечко шеи похрустели. Свет включи. Шеи немножечко похрустели. Освещение наладим. Отлично. Теперь плечики. Поднимаем вверх, проваливаем вперед. И опускаем вниз и собираем лопатки. И круговое движение. Поехали вперед. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Амплитудно. 8, 9 лопаточки. Работали. 10 в обратную сторону. Один. Прям вместе собираем. 2. Вместе. Три. Прохрустеть. 4. Хорошенько. 5, 6 семь восемь девять 10 теперь то же самое но с махом вперед раз три 4 5 шесть, шесть семь восемь девять десять назад один два три 4 пять шесть семь восемь 10 вперед один два три 4 пять шесть семь восемь девять десять назад один два три 4 5 шесть Семь, восемь, девять, двадцать. Хорошо. локтях согнули и от себя. Один, два, три, 4, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять к себе. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Себя. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, тысяча. Хорошо. Ручки встряхнули, хорошенечко. Есть. Теперь собрали в замочек. И круговые движения поработали. Кисти немножечко размяли. Похрустели. Покрутили. А теперь движение вперед-назад. Раз-раз-раз-раз поработали. Размяли кисти рук и от себя. Оп, прохрустили. Хорошо. Теперь встали. Таз назад отводим. Руки вперед. Замочки. Оп, и возвращаем к груди. И снова таз назад. Руки вперед и возвращаем. Два. Три. Четыре. И еще один. И пять. Хорошо. Руки встряхнули. Теперь. Советская гимнастика. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз. Два. Три. Четыре. И раз. Два. Три. Четыре. Еще разок. Раз. Два, три, 4. Хорошо, теперь то же самое, только раз, два, вверх-вниз. Три, четыре. И раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Еще разок. Раз, два, три, четыре. Руки выше, ноги шире. Хорошо, сделаем. С этим поработали. А теперь немножечко обнимашечек. Руки раскинули максимально широко, лопатки вместе собрали, грудь, колесо вперед, прогнулись в пояснице. А теперь в обратную сторону. Скруглили спину, скруглили шейный, грудной отдел позвоночника, поясничный и себя обнять максимально. И снова развернуть и обнять максимально. И три, и четыре. И еще один разок и широко, и обнимашка. О, хорошо, есть, пообнимались, настроение сразу поднялось. Надеюсь, у меня это точно, я люблю обниматься сам с собой, что может быть веселее. Так, теперь, ноги шире пресс, носочки стороны развели, круговые движения в тазобедренном суставе в правую сторону, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, раз, два, три, четыре, пять, шесть семь восемь девять 10 в левую раз два три 4 5 шесть семь восемь девять лосик корпусом. и раз три 4 5 шесть семь 8 девять 10 в обратную и раз 2, 3, амплитудно. 4, но только, 5, аккуратно, 6, чтобы нигде ничего не защинило, 7, 8, 9, 10, покрутили, хорошо, теперь тазобедренный сустав, ножку в колени согнули, круговые движения от себя, опор какой-то найдите или балансируйте на одной ноге, 2, 3, не получается, можно делать мах, ставить ногу и делать мах за ногу. 4, 5, шесть 7, 8, 9, 10 к себе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Хорошо, другая от себя. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять и вовнутрь. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Хорошо. 10 накрутился по полной программе. У меня еще коленный сустав не погрялся. Ножки вместе ладошками закрыть. Коленный сустав в правую сторону. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Левый раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 8. Хорошо. Похрустели, еще голеностоп у нас остался. Ножку отставили в сторону, Круговые движения. В голеностопе 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Вовнутрь. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 20. Другая. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1000. И вовнутрь. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, лоси Хорошо. Теперь еще на носочки ручки вверх потянулись, на пяточки перекатились. И так 10 повторов. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, и 8 и девять, еще не туда, оп, десять. Хорошо, вот такая у нас минимальная разминочка, все суставы поработали, должны были чуть-чуть поднять температуру тела. У меня такое легкое испарина появилось, спиной чувствую, что там первая капля пота начала выделяться, уже такая готовая скатиться спине, Значит, мы с вами хорошо погрелись, подняли частоту сердечных сокращений, подышали, похрустели, все, горячие, не остываем. Показываю, что мы сегодня с вами будем делать. Немножечко разнообразил я с вами тренировочный процесс. Сейчас мы выполняем. выполняем выпад в сторону или приседание в сторону. Выполнил, присел, вынос колена с колена. Вынос колена. При этом я опускаюсь строго на стопу. Не ставлю не так, не так строго на стопу. И не заваливаю ее. никакой у нас с вами заваливание в стороны. Не должно быть. Центр тяжести, опора полностью стопа. На носок не переносить. Вот как встал. На полную стопу присел сюда. Параллель с полом сделал. И отсюда встав, вынос колено вперед прицелу. Поработал 15 в одну сторону, поработал 15 в другую сторону. После чего мы с вами используем стульчик. У меня это будет шведская стенка. Мы выполним с вами или обычное отжимание. Я же буду выполнять отжимание с постановкой ног на какую-то возвышенность. Ну, это примерно у меня будет наверное, вторая ступенька, я поработаю. У вас это будет высота стула, высота сиденья. Выполним с вами 20 отжиманий, после чего мы сделаем с вами болгарские выпады. Также нам потребуется или стул, или шведская стенка, любая возвышенность. В моем случае это будет вторая ступенька шведской стенки. Мы выполним по 20 повторений ангарских выпадов на каждую ногу, я, наверное, даже сделаю с первой, потому что у меня чувство хорошее англитуды будет достаточно, вы работаете, то же самое, выполняем установкой ноги на стульчик, причем вы можете ставить на носочек, можете ставить в таком положении, как вам удобно, как голеностоп себя лучше чувствует, при этом, опять же, впереди стоящая опорная нога не заваливается на носок ни в коем случае. Во всех этих движениях у нас центр тяжести с вами находится на пятке, на стопе. Никаких заваливаний. Мы не отрываем ни носок, ни пятку. Центр тяжести. Пятка, стопа полностью стоит. Поработали. После чего мои ученики, кто занимается у меня давно, знают такое упражнение, как лодочка. Вы можете делать различные варианты лодочки, которые я вам показал. Я сегодня для разнообразия себе взял две баклажки. Чтобы выполнить упражнение, выбоинг или наклоны с отягощением на спине. Выполним 25 повторений наклонов, и если это лодочка, то 20-25 повторов, в зависимости от вашей подготовки. После чего мы выполним двойное скручивание. Сегодня мы будем двойное скручивание, 30 повторений. Ну, покажем в процессе. Или вы уже знаете что упражнение, я много раз показывал, считаю его очень эффективным, особенно с постановкой э, ног на пятку, когда мы возвращаемся, разгибаемся, ставим ногу на пятку, именно на пяточку ставим, и в этот момент полсекундочки это попытка расслабления, и тут опять полная амплитуда скручивания, и опять полсекундочки вот этой. Они как бы нужно все время в тонусе работать. Как бы там, есть это полсекундочки расслабления, но оно. Такое мнимое, на самом деле не надо там лежать, прям коснулись, почувствовали, и, и, та, и, и э, сразу второй, второе, третье повторение. Единственное, что мы с вами не делаем в отбивку. Это не должно быть пружинистое какое-то амортизирующее движение. Это легкое касание и выполнение повтора. Легкое касание и выполнение повтора. Ни в коем случае не за счет инерции не работаем. И по шестым упражнением я предлагаю вам поработать берби, чтобы мы подышали. Будем выполнять движение бёрби для тех же, кому э, запрещена плеометрика, кому запрещена ударная нагрузка, движение бёрби является плеометрическим, потому что здесь есть шажок и хлопок над головой. Вот кому запрещено это движение, тот пускай выполняет движение скалолаз 30 скалолазов, если вы не делаете бёрпи, и 10 бёрпи, если вам не запрещены биометрические движения с ударной нагрузкой. Итак, все я рассказал. Такой вот у нас будет круг. Вы можете усложнять, тренируясь вместе со мной, как хотите. Никаких запретов нет. Мы занимаемся с вами вместе. Вы даже можете тренироваться не по моей программе, если вас приперло. Но я просто приглашаю вас заниматься вместе со мной, чтобы нам было веселее. А также пишите свои комментарии, пишите мне в личку, что бы вы хотели видеть, какие движения бы вы хотели бы видеть и как бы вы хотели скорректировать наши тренировки. Если такие пожелания у вас есть, я обязательно учту. А пока начинаем. Левая нога работает. 15, поехали. 1. 2. 3. 4. 5. Шесть, семь, восемь, девять, десять, один, два, три, четыре, пять, и теперь в правую сторону. И один и два. Выдох на вынос колена. Вынос колена, выдох. Пять. У меня часто за место выдоха шесть, семь. Я просто даю еще восемь и выдыхаю тогда, когда девять. Считаю десять. Но правильнее будет выдох здесь. Выдох. 2, 3, four и 5. Сделали, есть. Возможно, мы даже перекачали немножко с правой стороны, пока я болтал. Но, думаю, не критично, одно два повтора лишнего сделали, если сделать. Фу, считайте вместе со мной, считайте вместо меня, считайте лучше меня. Теперь отжимания с установкой ног на возвышенность. Я сейчас поработаю со второй спутынки. Если не наемся, следующим подходом поставлю на третью. Итак, 20 повторений. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Есть. Хорошо. На второй десятке почувствовал верхнюю часть мышцы груди. Знаете, что это за упражнение? Это упражнение. Чем выше мы ставим ноги, тем больше это движение становится похожим на движение, жим на наклонной камнях под 45 градусов. которые. Вот если мы с вами ноги поставим и сделаем уклон 45 градусов, голова, ноги, то мы с вами будем имитировать упражнение жима груди на наклонной скамье, и тем самым нагрузим больше верхнюю часть большой грудной мышцы. Несмотря на то, что она работает единое, как единое целое, но тем не менее мы сделаем акцент на верхней части. Теперь болгарский выпады. Я поработаю с первой ступеньки. Если мне покажется мало, я перейду на вторую ступеньку следующему подводу. По, по 20 на каждую ног. 2. 3. 4. 5. Вы делаете от стула. 6. От любой другой возвышности. 7. Центр тяжести. Пятка. 8. Колено правой ноги. 9. Идет строго вниз. 10. И немножечко 1. Сможет уходить под.. Себя 12, я смотрю, 13 вперед перед собой, 14, ручки здесь 15, на боках 16, 17, либо 18 перед собой, 19, 20. Мне привычно делать так, потому что я 8 лет занимался каратэ, он стандартный, защитные стойки, руки автоматически приходят сюда, у меня ноги по этому упражнению, они выполняются в манере такой, что руки собираются здесь. Есть вариант, чтобы красиво выглядеть, как фитоняшки на видео. Можно руками балансировать. Опускаемся, поднимаем. Встаем, выпрягиваем. Два, три, четыре. Похож на фитоняшку? Пять, шесть, семь. Колено следует... Восемь строго в носок. 9, Носок смотри вперед. 10, Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Если выполнять движение в таком темпе, мышцы у меня прекрасно чувствуются. Я умею вовремя напрягать и держать в тонусе на протяжении выполнения упражнения. Поэтому даже такая незначительная нагрузка с собственным весом для меня очень хорошо чувствуется. Итак, теперь у вас или лодочка, или наклоны с отягощением на спине. Или это могут быть римская тяга, мертвая тяга. Есть штанга. Дома. Можете и становый поделать при желании. Но главное дело. Следую со здоровьем. Итак, 2. Ориентируемся на 3. 24. 25 повторов. 20-25. 5. Делаем плавно. 6. Без рывков. 7. Переносим в центр тяжести. 8. На пятки. 9 Чтоб чувствовалось. 10, как натягивается, 11, мышца, 12, бицепс бедра, 13, ягодичная, 14, при этом спинку, 15, в поясничном отделе позвоночника, 16, держим прямой, 17, никакой динамики в пояснице, 18, 19, 20, еще 5, я привожу такой пример, Раз. На своем клиенту говорю два. Представь, что ты три. Шпагу проглотил. Четыре и пять. Хорошо, тебе же не захочется совершать лишних движений. Ну не дай бог, потому что не так пойдет. Вот и поэтому я с упражнением на спину всегда аккуратно зафиксировал в напряжении в прямом положении. И не трогаю ее. Пускай она у меня работает. Так, а теперь у нас с вами упражнение двойное скручивание. Подготовили коврики. Подготовились морально, потому что это упражнение на пресс. И я надеюсь, ваш коврик не такой командный, как у меня, и не любит издавать неприличные звуки. Ну, это я так отмазываюсь, конечно. Во! Я чувствую мой. Два подставит мне обязательно три. 4, ну я привык. 5, 6. Видите, короткое движение. 7, при этом 8. У меня все время напряжение. 9, я просто лопатки не кладу. 10. Таким образом, 11, я не расслабляю. 12, у меня только 13 пятки встают, легочек. 14 лопатки нет. 15, 16, при все время напряжен. 17, вот уже жжет. 18, уже очень больно. 19. 20, Еще 10, 21, 22, уже очень сильно, 3, ох, ох заболтался, 4, 5, 6, 7, 8, 9, завершаешь, 10, ох, да, вот чего мне не хватало, пресс всегда, всегда дает о себе знать, вот эти двойные скручения, казалось бы, движение. что там, Небольшая амплитуда, нифига, вот если правильно делать, следите за моей техникой, наблюдайте, что я не выгибаюсь в обратную сторону, не выгибаюсь в пояснице, не растягиваю брюшной пресс. Он находится в напряжении, все эти 30 повторов я напряжен, потому что я ноги ставлю, нижнюю часть брюшного пресса я, может, немножечко и даю момент, типа, подышать, а вверх нет, у меня... Верхние кубики пресса напряжены, потому что я лопатки не кладу, я скручен, я возвращаюсь, а я скручен, вот, железный, я отсюда, бам, заново, вот это движение, вот оно, вот оно, вот где горит. Научитесь обязательно отключать полностью поясницу, она расслаблена, не выгибается ни в коем случае, вот, вы работаете из все время напряжен. И 10 бёрпи. А у кого не бер, у того тридцать скалолазов. Поехали. Один. Два. Немножечко надо сесть, привезти в тонус. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. С круг отпрыгали, отбегали, сделали. Я профессионал высочайшего уровня в том смысле, что я всегда перед тренировкой, ну, чем-то занят, какие-то дела выполняю. Вот я ездил в волонтерский корпус сегодня, вступил в доблестные ряды волонтеров. Мы вместе РФ. У нас это Одинцовский молодежный центр, волонтеры-медики. Вот. Ну и занимался, съездил пока там в штаб. Посмотрел, там, пообщался с людьми. Вернулся и сразу покушал. Я к тому, что я профессионал покушал, а потом раз, а у меня до тренировки 40 минут. Я сейчас с вами скачу, здесь бертку, показываю. А у меня курочки такая, куриный суп такой, говорить. Дружище, ты не прав. За полтора часа до тренировки надо было меня сюда ложить. Потому что час – это прям минималочка, полтора – это прям хорошо. Но перед тренировкой обязательно надо покушать, особенно если она утренняя. Тренировка на голодный желудок силовая, не прокатит. Вы, у вас не хватит энергии. Я, а если хватит, и если вы сейчас со мной распариваетесь, значит вы или уникальный человек, или уровень вашей тренировки – ее интенсивность, ее мощность, ее КПД, он просто меньше. Вот и все, и вы этого не понимаете а, в силу того, что привыкли вот так тренироваться на голодный желудок. Я же прекрасно знаю, что такое тренировка на голодный желудок потому что, по той простой причине, что работаю в этой сфере очень много лет и спортом занимаюсь вообще 6 лет. Так что сахарок в крови должен быть. Итак, а мы тем временем отступаем. По второму раунду. И наше с вами упражнение. Выпад в сторону. Вынос колена перед перед собой. Вы можете назвать это упражнение. Выпады в стороны с выносом колена. Три. Вперед перед собой. Четыре. Можно назвать это. Пять. Взедание в сторону. Шесть. Я все-таки считаю, что это движение. Семь. Выполняем выпад. Восемь в сторону, шаг в сторону, 9, выпад с шагом в сторону, 10, и выносом колена, 11, вперед перед собой, 12, намного вкуснее будет это упражнение, 13, если на ногах, 14, будут утяжелители, 15, тогда вот это движение, 16, вынос колена, 17, намного тяжелее, зачем я 17 сделаю в сторону, даже болтаем много. Так, простите меня, я просто пытаюсь теорию совместить с практикой и делиться своими знаниями. А это иногда приводит к тому, что я отвлекаюсь. Два. Я такой, три, фитнес-инструктор, который, четыре, любит еще и теорию рассказать вам. Пять, и жизни получить. Шесть, многим нравится. Семь, многим не нравится. Не знаю. Восемь. Девять. Я с такими людьми стараюсь быстро здесь себя расставаться. Потому что если вам нужен тренер, который стоит рядом, считает, наймите себе такого. Я стою, считаю, рассказываю, показываю. Хорошо, пробую что-то новое с клиентами. Пробую на себе, пробую вместе. Предлагаю какие-то варианты все время. Читаю литературу, смотрю своих коллег по цеху, учусь у них, прохожу курсы постоянно повышение квалификации, даже если я это знаю, я все равно записываюсь, так что все знать невозможно. А самое лучшее повторение повторение макючения. Поэтому для любителей, тех, же я и сам все умею, не умеешь, думаешь, что умеешь. На самом деле, ни черта ты не умеешь. Почему я так говорю? Потому что у меня был, была практика 10 лет в фитнесе, даже больше. Я когда пошел в колледж учиться, на фитнес тренера 2, 3, 4. На третий день 5 я узнал, 6. Все равно много, 7. 8. Моим главным открытием 9. было то, что я не знаю ничего. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Сейчас за точность цитаты не отвечаю, но один из мыслителей наших... Известных сказал Наших беру, землян, землян Один из известнейших Мыслителей сказал, что Чем больше я учусь Тем больше понимаю Что ничего не знаю Или чем больше я получаю знаний Тем больше понимаю, что я ничего не знаю Вот здесь то же самое Чем больше ты думаешь, что ты знаешь Тем скорее всего Меньше ты знаешь Потому что у нас есть просто огромный объем информации. Три. Она постоянно меняется. Четыре. Постоянно. Пять. От, от, от, открывается шесть. Новая. Семь. Опровергается старая. Восемь. Меняются приоритеты. Девять. Десять. Меняются мы. Одиннадцать. Меняется образ жизни. Двенадцать. Меняется питание. тринадцать Меняется все в нашей жизни. Четырнадцать. жизнь она пятнадцать постоянно циркулирует. 16. Постоянно двигается. 18, 19, 20. Поэтому старые методики, они иногда неактуальны становятся. А иногда, наоборот, мы возвращаемся к чему-то старому и проверенному. Иногда 3, новые течения, 4, новые влияния, 5, 6. Очень быстро оказывается. Семь популярными, восемь, потом доказывается их ошибочность. Девять, десять, раз, два, три. Минутка философии. Четыре, на дикатлоне. Пять, шесть, семь, восемь, девять, и десять! Жопа горит, простите за мой французский. Мускулус максимус, мускулус максимус, burn, сжет большую ягодичную мышцу, В простонародье, задний привод. Итак, а у нас с вами тем временем, good morning, он же наклон с отягощением на спине. И вы выполняете лодочку. Один. На двадцать пять ориентируемся. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Двадцать. Пять раз. Один. Два. Три. Четыре. И... Я. Хорошо, молодцы. Молодцы. Все, кто со мной, молодцы, кто после меня, но со мной тоже молодцы. А кто мимо ходом зашел, смотри, где потом не пролезешь. В конце этого карантина будешь не как контин Тарантино. А скорее всего как. Астерикс, как его зовут-то? Гран нет? Как нашего Астерикса зовут оператор? Луи Дефинес? Нет? Нет, как же тебя зовут, братан? Мордо... почетный гражданин Мордой. Ну, подсказывайте. Что, не знаете, что Раз. Два. Три четыре пять шесть семь восемь девять десять один два три четыре Шерар пять Депардье здесь написали 6, Депардье семь Депардье восемь Депардье девять двадцать еще раз два три четыре 5, шесть, семь, восемь, девять и десять, матушка роща! у у, -у крот, как же ждет этот пресс, надеюсь это кара, кара мне за вчерашний а, вечерние, что то у меня было, не драники, вареники у меня вчера были со шкварками, сегодня. Месть, месть вареников. Месть вареников в действии. А, независимо от того, что было у вас, 10 бёрпи или 30 скалолазов. И поехали. Упа! Раз. мама мир! Два. Опа. А с вами только понедельник три, ребят. Она нам еще с вами завтра то же самое делать. Ну, в смысле, четыре. Тренироваться. Делать другое. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Еще. Фу, сухофрукты. Десять. Сухофрукты. Сболтались у меня, там в компот превратились. Второй круг закончен. Водичку глотнули. Полотенечко промокнули. Трусы поправили. Надеюсь, комната у вас проветривается. Дышать есть чем. Дышим еще 30 секунд у нас. Где-то минута у нас с вами восстановления между кругами. Может чуть меньше Все зависит от того, как мне захочется. 40 минут мы с вами уже тренируемся. И вышли мы плавно с вами на третий круг. На третьей круг мы вышли. Делаем выпад шагом в сторону, свинцом. Колено вперед. И, и раз. Рекомендую это упражнение делать два с утяжелителями. Три, вот у меня просто нет. Можно к себе четыре. бутылки воды привязать. Пять. Шесть. Особо одаренные. Семь. Могут на скотч. восемь Те, кто не такие. Девять. Жестокие. 10 могут примотать чем-нибудь. Одиннадцать. У меня слишком много. 12 волос там. 13. Боюсь. 14. Неожиданный. 15 эпиляций я не готов. Поэтому.. Поэтому я без утяжелитель. А девочкам бояться нечего, я надеюсь, в этом смысле. Вы можете к себе что-нибудь примотать. Один. Два пакетика гречки в носок. Три. Положить. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Один. Два. Три четыре и пять есть отжимания отжимания двадцать повторений от поверхности какой то мы делаем, с вами делаем с уклоном с уклоном с подъемом как хотите называйте два три четыре 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. Хорошо. Хорошо. Хорошо. Болгарский выпад.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 9 20 Очень эффективное упражнение На ягодичную мышцу Я чувствую ее прекрасно Прям вообще Горит Очень хорошо болгарский выгоды Запомните, хотите Круглую попу Делайте болгарский выгоды 1 2 3 4 5 шесть семь восемь девять 10 1, 2 три 4 5 шесть семь восемь девять 10 есть так друзья Выполняем лодочку, римскую тягу или нагоды со штангой, с диском, с баклажками, с гантелями, с пакетом, с собакой, с ребенком, все, что на спину погрузить, с рюкзаком, с мешком картошки. И...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 Восемнадцать. Девятнадцать. Двадцать. И пять раз. Один. Два. Три. Четыре. Хорошо. Есть. Сделали. Теперь пресс, господа и дамы. Мои любители спорта юные и не очень. Хотя спортсмены все юные. Спорт он же Вот мы с вами юнцы, скрипящие суставами. Группа юнцов скрипящих суставами. Двойные скручиваем ну, мои дорогие. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь, девять, 10, один, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, девять, двадцать, один, два, три, четыре, пять, шесть, отказ, семь, восемь. Девять отказ, тридцать. Ох, все в отказ просто. У меня все, пресс прям. Говорите, все, братан. Хорош. Ну, это бред на самом деле. В смысле, минут отдыха. И мы еще раз сможем сделать. я имею в виду, что вот двойные скручивания. В размере 30 повторений. Плавных, медных. Там 20 уже прям хватает, чтобы накушаться. И 10 добивочных. Вот у меня последние пять просто отказные, когда прессу просто не хотел скручиваться вообще от слова совсем. Так, ну у нас с вами осталось 10 бёрби или 30 скалолазов, в зависимости от того, чем занимались вы, из предложенного мной. Ну а я, пожалуй, 10 бёрби. Один. Многие из вас с удовольствием сделают четвертый и пятый раунд. У меня на сегодня все. Желаю вам здоровья, всех благ. Давайте пока находиться дома, тренироваться, читать книжки, просвещаться. Есть много что поделать, есть много о чем подумать. Встретимся с вами завтра в 16.00. Мое занятие в... В спортзале Декатлон и в аккаунте Сильверджин. С вами был Павел Капачев. Пока!